После Кика Миши действительно много раскрепощения у людей стало. Перестали стесняться что-то говорить, стали свободно посылать друг друга нахуй по-дружески. Это нормально. Вот. Вы же друга посылаете нахуй, черта этого ебаного. Хули ты, мой друг, пошел нахуй, долбоеб. Ну это же, ну, истинное проявление дружбы. Согласны? Узнали. Вот, И у нас также. А Мише-то не нравилось это. Пошел нахуй. Ты пошел нахуй. Чат-идите нахуй. Это истинное проявление дружбы, еще раз говорю. Когда ты друга посылаешь нахуй, это значит, он тебе настоящий друг. Так что, чат, пошли вы нахуй все. Поняли? Че, ладно, че, хорошо, че вы как терпило? Нужно говорить, ты иди нахуй, фиспект. Все, значит, ладно, блядь, э, ладно, вы что? вы чё терпилы что ли? Нужно сказать, пошел ты нахуй, фиспект. Вас че, учить как общаться с друзьями или что? Ты иди нахуй, вот, все, правильно, учитесь общаться с людьми. Вас посылают нахуй, нет, ты иди нахуй, черт. Вот и все. Вот ну, так вот и надо. Я истинный ваш э, друг и товарищ. Я не обижаюсь, когда меня посылают нахуй. Так что идите нахуй. Пошел нахуй. Не ты иди нахуй. Иди нахуй, еблойт. Пошел нахуй, черт. Вот так Ты иди нахуй, блять. Да иди ты нахуй. Пошли все нахуй. Действительно, пошли все дружбы. Элиэ, сам иди нахуй. Не ты иди нахуй. Обожаю Твич за это. О, НС, иди нахуй. Извините, он Всегда. еще даже не вылез, но я уже вижу. НС, иди да, нахуй. Чат, всем ку. Удачи! Я нахуй. зашел на стрим. Прямо под иди нахуй. И да, иди нахуй, НС. Все, буду донатеров теперь посылать, а почему нет? Ну, если кто-то обижается, кто-то не понимает, ну, ко мне вопросы. Спасибо, НС, за 50. Ну иди нахуй. Ах, иди нахуй. нахуй. Всем привет! Надеюсь, твой голос быстро восстановится. А еще иди нахуй. Да пошел ты нахуй, черт! Пиздец, да хуели, нахуй посылают. Иди ты нахуй, драк. Спасибо за стону, иди нахуй. физа пизди, иди нахуй. <соценно> не, <соценно> <варко>. <соценно> иди нахуй. Нет, ты иди нахуй. Спасибо за стону, иди нахуй, мистер Платоч. Чем мне все нахуй посылают? Меня че, все не любят? Или любят наоборот? Я буду воспринимать, как будто вы меня все любите, ладно? Сейчас какой-нибудь хейтер сидит такой, блять, и как мне его послать? Действительно нахуй? Сказать, что я его люблю, или как? Вот, вот, вот сейчас конкретно сейчас вот как вот сделать так, чтобы ну меня послать нахуй, действительно, по-настоящему? Сказать, что любишь меня, то вот это все? Дай стал работать, начал всех послать нахуй, а чего? Нахуй послать это, ну как бы вообще ничего не значит. Любим, но пошел нахуй. Я тебе хотел нахуй послать, а мне твич какого-то пишут такого видео. А че, Твич не разрешает нахуй посылать? Ой, Твич, твич иди нахуй. Иди нахуй. Куда? Лучший стример, иди нахуй. Спасибо. А сейчас что-нибудь вообще случайно зайдет на стрим. Покиньте, сейчас человек не понимает контекста, заходит на стрим и видит, чат посылает стримера, нахуй, он посылает стримера нахуй. Че за токсичная атмосфера? Пошел-ка я нахуй. Вместо посылания они будут говорить комплименты. А еще я тебя нахуй вертил. Пошел нахуй, черт! хулю вертел я пошел нахуй бля я только на стрим зашел за что меня нахуй ну иди ты нахуй просто извини ну типа ну иди нахуй по-дружески иди нахуй ребята конечно все понимаю все друг друга посылают приколы приколами не дети вроде но идите все нахуй привет новый пользователь чата привет прохор 2008 ес иди нахуй Блять, раньше я посылал нахуй по-настоящему Когда оценки игровых мест А тут просто первый новый пользователь чата Иди нахуй Он же сейчас реально подумает, что его нахуй послали Ну и ладно, не шарит Не факт